Матча, Если ты хочешь пиво, то ты получаешь пиво, Ну вот отсюда, отсюда ты получаешь ну, намек на пиво. Черный-черный, красный-красный. Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж... Рано или поздно все это должно было закончиться. Ровно 3 года и 6 месяцев 24 часа 48 минут я не употреблял пиво, поэтому... Давайте-ка, специально ради вас, сейчас я нарушу свои принципы, рано или поздно, ведь это же должно было закончиться, и попробуем. А пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала в комментариях, а мы сейчас обсудим мои впечатления после столь длительного воздержания от пива, каково оно это вообще, на обзоре еще на сегодня Карлсберг. Карлсберг нефильтрованный, Карлсберг в банке, бутылка банка, есть ли разница, сейчас узнаем, не пил три с половиной года пива вообще. Самое время начать писать в комментариях, ролик начинается с такой-то минуты. Все открываются легко с руки, да, вот эта вот олдскульная зажигалка, и невозможно, давай пробуем, нальем. Угол, угол задаем. А по ночной по краешку аккуратненько зашло. Ну что ж, давайте как раз в нем бежим быстрее всего и осела, и его и попробуем. Карлсберг РЖБ. Блин, вспоминаю те молодые годы, когда только начинал пить пиво, вот, ну, вот самые молодые. Ты помнишь, как вс начиналось? Помню. Ростовское пиво в Орловской области был пил пиво. Блять, просто земля и небо. Вот это такой пиздец. Вот. Какой пиздец? А, Полный? Блять, ну пиздец. Пиздец какой-то, да? И не говори. Ну невкусно, нахуй, пта. Ну вот, блядь, зачем? Ну, вот просто, блядь, вот, не есть с чем сравнивать, есть какая-то жизнь, память и то такое, блядь, давай, давай, блядь, ну, Карлсберг в банке, вот сразу, сразу кал. Газиками только возят, газики были сильные, там, бодрые, типа, суперсачат. Ой, ну пиздец, апонская моча, блядь. Что нам ответит Карлсберг в бутылке? имеется ли разница между бутылкой и банкой и давайте попробуем бля во-первых, сразу хочу сказать, что разница есть разница есть и вот этот, который бутылочный он как будто бы более водянистый но он более ароматный вот именно вот более пивной вот ощущается там конечно, не водонька, не водонька она лечебная она лечебная но вкус есть ну а фильтрованный, который я никогда не пил, когда я даже пил пиво в те давние годы. Блин, он как-то погуще на свету выйдет. Запах какой-то имеет. Попробуем. Да, есть другая, другая плотность. Другая плотность, другой вкус. Другой противный нахуй, ёпты вкус. Какое-то ссяное пиво, ёпта. Ну а по крепости 4,5. 4,6. 4,6. Наверное, все таки нефильтрованному отдам свое, нефильтрованному отдам свое предпочтение. После вот 3,5 лет воздержания Кернберг нефильтрованные да, как-то бодрее. Бодрее, насыщеннее, вкуснее, блядь. Ну, то есть, если ты хочешь пиво, то ты получаешь пиво. Ну, вот отсюда, отсюда ты получаешь, ну, как бы намек на пиво. Реально, как будто разбавленное. хули Балтика, ёпта. Балтийская хуйтень, блядь. Вообще, блядь, ёпта, вода в аду. Живая вода. Блядь, я не знаю, где плотный, где аромат. Тушняк. Здесь есть что-то, блядь. Ну, это такое, блядь. причем причём, причём нефильтрованные на, на 20% дороже, чем вот эти все. Да, Ну да ладно. Давайте поусилим этот обзор. Это уже интересно. Читсули Just Brutal. хуясь они ну, поэтому по тупо по штрихходу они не российского производства хлопья картофельный эмулигатор моногидрой блять ебту, тут очень много слов Короче, очень, блядь, много консервантов, все эти леги там туда-сюда. Крахмал, томаты там туда-сюда. Еще. Короче, штрих на 481 начинается. А на 460 начинается Изготовитель Подонега Беларусь Белорусские чипсы. Я сбросил торны. Вкус сладкого тайского перца Выглядит вот так вот Непонятно Я вообще нихуя не понял Ну да как минимум интересно. Да, все сываются. Действительно, картофельные хлопья. Ну, то есть не картошка. Прикольно. Дальше сразу же без раздумий отведаем картофельные чипсы. Утка с соусом из дикой брусники. Те же самые белорусские чипсы. Белорусское производство Jazz Brukle. Крозовенько, тяще, брусниковым ощущается. Прикольно? Прикольно. Мы теперь, наверное, классику отведаем, да? Те же самые Джаз Брутал, вкус сметаны с луком. Вот что это мне все напоминает. Это мне напоминает, э, не помню точно, как называется, но есть э, подобие э, чипсов Pringles, то ли они Крэкс, то ли как-то так называются, которых вот прям вот косят прям под Pringles. Вот именно так же вот, ну вот именно картофельное пюре, вот эти хлопья, хлопья картофельные, вот их прессуют, и вот. И вот. вот здесь вот, вот это вот сочетание альмонизатора, сметанный лук именно вот оттуда же. Даже, наверное, эту, русскую картошку, которая вот эти воздушные, большие, напоминает. Угу. Именно оно. Ребят, короче, давайте по чипсам подытожим. Джаст черные черные, красные, белые. Они все имеют место быть. Но только лишь фишка в том, что они не стоят своих денег Обычно они без акций продаются 90-м чем-то рублей Я их брал по акции по сорокомнику Тогда это возможно Вкус есть? Хочешь хлопья, жри хлопья Ну, вот как-то так Есть много Сразу понятно, что это их хлопья, а не реально картошка А вот в принципе Черный-черный, красный-красный. Ингредиентов полпачки. Ну и по пиву. Естественно, нефильтрованное после трехлетговое с половиной лет воежания, да? Мы живем один раз нахуй. Чего воздерживаться нахуй? Без нагореть это как петильно. Прикольно. И бутылка от банки Карлберг отличается. Хотя на самом деле, что то хуйня, шо это хуйня. Что то хуйня? Шо это хуйня. Я а обе две хуйни. Нефильтрованное хоть какой-то смысл имеет. Так что такие дела. Лучше, конечно, пива не пейте, блядь. пту Карл вообще, блядь, кто Берите там, не знаю, живое, блядь. Может субъективное мое личное мнение. Чипсы джазбруклы имеют место быть. Буга! Только вот так вот же. За банку, за банку, за банку, за банку, пту ты. За вечер можешь уже 10 литров посчитай, ящик, человек. Почти тысячу ты можешь. Просто спустить нахуй на ссяное пиво, бля, которое ты высушишь через полчаса, блядь. Ну, в течение дня. Каждые полчаса ты будешь бегать ссать, нахуй, потому что ты, блядь, пьешь пиво, пиво, пиво, пиво, пиво. Мы против пива. Вот Я этого плода. Я против пива. Я не пиво. Кайфового пиво возьмешь, поверь. Тебе вот одной ноль пяточки, хватит на целый день вот так вот. Стакана. Даже на следующее утро останется в лес. И башка не будет болеть, ты встанешь и скажешь, блин, а у меня выходной? А почему бы и нет, поел. Scroll. Даже если у тебя рабочий, ты можешь просто попить кофе и почистить зубы, ты пойдешь на работу. Все, все, все логично. Твоя конучи, даже если у меня рабочий. Употребляйте в норму. Употребляйте правильный алкоголь. Ребята, крепкий алкоголь, он спасет вас от